собирался. Вот я набрал много фраз из вот этих слов, которые у нас с вами входит в число 330. В жизни ребеночка наступает такой момент, когда он обязан говорить. Вы знаете, да? Я вас поздравляю, у вас наступил такой момент, когда вы тоже, как дети, должны начать говорить. Да. И а, в чем состоит говорение? Когда человек говорит, он одно слово произносит за другим. Вот ä, давайте посмотрим первую такую фразу. Сначала мы будем говорить фразы, которые будем набирать вот здесь, так, спокойно, а потом мы будем сами с вами рассказывать рассказы. Так. Ну, я надеюсь, что здесь у меня все не перепуталось. А, хорошо. Хорошо. А, Russia. Russia. У нас слово есть это в трх сосреде. Посмотрите. Есть, есть? Russia. Russia. Russia. Russia. Russia. Russia. Russia. Это Россия. Ru Russia. Russian. Russian. Это русский. Russian. Russian, Russian language, for example, да, русский язык. Russian uh -huh. это человек из России. Uh -huh. I am Russian. I am Russian. I am Russian. А я из России, как мы скажем? I am from Russia. I am from Russia. I am from Russia. Или I came. I came. I came. I came. I я, приехал, came. Я, I came. я приехал, я пришел из России, да? Значит, мы сейчас будем делать так. Я буду писать вот так, чтобы это было видно в камере, да? Uh -huh. А потом, если кто-то не увидел, я вот здесь буду дублировать. Вот, I came, Почему came? Потому что present and definite tense, да, и infinitive. Будет come, come. А если в прошлом времени, да, past independent, да, это будет came. I came from Russia. I came from Russia. Now, смотрите. Uh, uh, Russia is pronoun произносится преноун. У нас преноун есть или нет? Есть <реша> или <реша> нет? Нет, <реша> нет. Ай-яй. Так, виноват. Значит, я сделал до того, как список сделал. Ничего ну, не важно. Смотри. наун, noun, noun. Noun есть существительное? <реша> yeah, он есть. Yeah. Noun, есть yeah. существительность. Noun, Pro -pr -pr -pr noun, Пропор, пропор, пропор, Пропор, собственный. собственное. noun, noun, noun, noun, noun, Russia is a pronoun Laura is a pronoun да? Larissa is pronoun. pronoun A и O, там, средненький, pronoun да? yeah. Olga is a pronoun yeah? Nina is pronoun, Michael, Misha is pronoun also So, Russia is a pronoun okay. Давайте теперь попробуем, чтобы вы сами сказали вот э, скажите мне, «Сиэтл» имя собственное? — «Сиэтл» из «Франаун». — Хорошо. А, что? Это хорошо, но вот а, мы с вами говорили, я кое-что буду чуть-чуть повторять для Ларисы, да? Значит, большая разница в произношении между английским и русским языком в том, что русские к концу слова, к концу фразу, тише делают, тише. «Революция! Революция!» — говорят русские. Американцы говорят «Революция!» Понимаете? И также предложение. Вот здесь разница огромная. Ее надо иметь в виду. Да? Вот. Поэтому Нина говорит правильно. Она знает много слов. Вот когда мы напечатали эти 330 слов, она говорит «все слова знают. 300, а ну триста. Да. Вот, то есть uh -huh. она была чемпионом, она много знает. Uh -huh. Но теперь нам надо поработать с над договорением, договорением. Да? Когда она говорит, она говорит английскими словами, но по-русски. А нам нужно по-американски. Uh -huh. да? uh -huh. вот. Поэтому сейту. И спронаум. Seattle is pronoun. Это раз. И для родина я повторяю, что в английском языке очень важное правило называется слона. Походка слона. Sietl is pronoun. Settle is pronoun. Sietl is pronoun. Sietl is pronoun. Setl is pronoun. По-русски. По-русски. По-русски. Можно и тихо сказать. Settle is. Чуть-чуть артистичнее, да? Как будто бы шоу, шоу, шоу. А у Ольги тоже этот недостаток. А она активно его преодолевает. Скажите нам, Seattle – это пронаун? Seattle – из пронаун. Пронаун. Так, вы говорите, Seattle – из пронаун. Все равно у вас одна линия. А вы разделите на три части. Seattle – из пронаун. «Сиэтл» из праун. Понимаете? «Сиэтл» из «Пранаума». Вы подняли голос в конце, но надо еще и разбить на шаги. «Сиэтл» из «Пранаума». Вы смотрите как, вот вы говорите слово и одновременно его обдумываете. «Сиэтл». Да? И вы себе представили замечательный город с небоскребами, с Лешиком, который сидит за студии, да, в городской библиотеке. И вот вы, «Сиэтл», какие усы, да. А что там дальше? А, uh, is. Seattle is да. Понимаете, вот дробить немножечко, да, дробить? Тогда будет по-американски. Seattle is pronoun. Да? Но, вообще, строго говоря, в данном случае можно было бы сказать, что ну, нельзя сказать, вот, ставить здесь определенный или неопределенный артикль артикль pronoun или не ставить? Какое у вас мнение? Можно и не ставить. Допустим, если мы представим, поставим, то мы скажем определенный артикль это этот. Этот. Этот. Этот. Так, Seattle является именно этим именем собственным. Ну, как странно звучит, а да, каким еще, да? Если мы скажем A Seattle is a. Так, а что там много seattle тоже только один, поэтому в этом случае не нужно ставить никакой артикль. Мы, значит, ставим определенный артикль в тех случаях, когда нам нужно сказать, что вот этот, этот, этот, да? А если какой-то, непонятно какой, то эй! Например, сейчас дверь может открыться, и может войти какой-то джентльмен, да? вот. А мы как раз с вами искали бандита, бандита в здании библиотеки. Вот искали, искали, искали, сидим, думаем, где же он спрятался, в каком туалете, на каком этаже, и вдруг дверь открывается и входит. И тогда мы что говорим? This gentleman. This gentleman. Или the gentleman. А, определенный артикль и this. Взаимозаменяемое. Можно сказать, this gentleman, этот джентльмен. Но если ситуация понятна, можно поставить определенный артикль. А на русский язык мы все равно переведем этот. Этот джентльмен. Вошел этот джентльмен, да, да будет, да. А если вошел какой-то непонятно кто, да, опоздал на урок на два часа по компьютерам. Это джентльмен, да. Какой-то джентльмен, неизвестно какой, он нам не интересен. Хорошо. Вот эта модель. Хорошо. А теперь мы с вами сюда можем что-то поставить. У вас есть слова 330, да, бы мы могли поставить сюда, чтобы охарактеризовать Россию. Раша из... big country. Uh, country. Big country. Big country. Big country. Как интересно, я тоже первая мысль, которая пришла такая же. Big у нас есть. есть. Country есть. есть. Russia yeah, is. Постойте. а вот здесь. Здесь. А, country, а вот ставить country. нам определенный артикль здесь или не ставить? A big country или the big country. Ну, за и при чем? Потому что та самая большая страна. Если только из контекста. А вот неопределенный артикль ставится или не ставится? Нет. Почему? Потому что мы знаем, что Раша самая большая. Она не среди больших. Угу. Здесь есть маленькая тонкость. Если мы говорим о Раше, мы вообще никогда не употребляем определенный артикль. Это как политическая острота. Никто не может <свят> этого объяснить. Но это действительно так когда мы говорим о России, употреблять определенный артикли нельзя. Да? А когда мы говорим про Соединенные Штаты, обязательно надо употреблять определенный артикль. А я живу в Соединенных Штатах, Ханна. I'm living in the United States. United States. I live live live live live. I live, I live, live in, in the United, United States, States, States of America. America. I live America. I live, I live in, in the United States, States of America. America. I live in the United States of America. America. Uh-huh. Uh -huh. I live in the, the, the United States of America. America. Обязательно определённый артик. Если мы говорим, а я живу в России. I live in Russia. In Russia. Никакого определённого артикля. I кто I может мне Russia. объяснить, кто может мне объяснить, почему всё связанное с Россией не определённо, а всё связанное с Соединёнными Штатами определённо? Кто может объяснить? Тогда мы... Мы вас послушаем. А, спасибо за доверие. Да. А, объясняется это тем, что есть слово United Kingdom. United Kingdom, Объединенное Королевство, да. Это Англия, вот с этими островами рядышком, да, частями. United Kingdom. Было время, когда Соединенные Штаты были частью Англии, да, колонии. Да? И, а потом они обединились в результате войны. да? Вот. И когда они отделились, то они, чтобы подчеркнуть, что за United States в America, а не United Kingdom, да, возник определенный артикль. Это историческая такая А вещь. если Китай, например? In China, China. тоже без определенного. Тоже без определенного артикля. Это большое вообще in Austria, в Австрии, in Poland. Никогда не будет определенного артикля. А вот Соединенные Штаты. In the United States of America. In the United. The, обязательно обязательно. The, uh, ну, здесь, uh, может быть, Лишко, он Леша, замечательный лингвист, надо поправить, но, значит, мы вот так говорим. Так, uh, хорошо. Из country. country. Uh, Ольга, пожалуйста, какой нибудь пример слова из 330? Еще пример, Вот чтобы туда еще поставить? Биг кантри, Раша, Биг-кантри. А вот давайте мы вопрос зададим. Ольга, спросите, является ли Россия большой страной? Что мы делаем, когда ставим вопрос? Мы меняем местами. Из Раша. Из Раши. А country. вот здесь, вот здесь, можно спросить. Э биг кантри, как одна из больших стран. Yes. Но еще больше, еще больше, еще больше, еще больше, Even. есть у нас еще больше, еще больше, even even еще больше, еще больше, нет больше, еще больше, даже больше, еще больше, еще больше, еще больше, еще больше, Потому что biggest – оно какое-то объемное. А правильнее сказать в данном случае largest. Largo. Все знают, играет симфония, часть largo. Largo, это что значит? Широко, развольно, привольно звучит музыка. Да? Large, большой, привольный. Big, он немножечко материальный, да. А large, large, ларго, ларго, часть, да, Ларго, широко, привольно звучит музыка. И дирижер, да, large. соответственно, да, yeah. знаками показывает, да, значит, это надо вот так делать или вот так, да, да. Это так он, значит, там по-другому показывает. Large. Russia is the largest country of the world. Russia is the largest. А large есть у нас или нет? Нету. Так, хорошо. Я виноват. Ладно, Ничего хорошо. Нету. Is Russia a big country, Анна? Отвечайте. Yes. Is, yes. Yes. And yes. even more. And even more. Более того. And yes. yes. Да. Yes. Есть у нас? Yes. And even more. Uh, yes. And есть у нас и? In, да, yes. even, even more. Even more. Even more, even more Даже more, Даже более того. Даже более того. Мне бы сюда ассистент, который мне бы ручку подавал. <coughs> <coughs> Хорошо. Even more значит even Даже. Так, значит, even это Даже. дальше, Даша. дальше, дальше. Uh Даже. -huh. Even more. Even more. Yes, and even more. И mm -hmm. даже более того. More, more, more. Море, море. Море большое? Море большое? More, more больше. And even more. Так. Mm Ольга, -hmm. uh, do you love me? Вы любите меня? Yes. Yes, and even more. Even more. И even даже more. более <laughs> того. I would, like I would like to be married. Я хотел бы жениться. I would like to be married. У нас uh, would есть? Нет? Нет. Так. Ну, ограниченно. Хорошо. Uh, I would like even more. I love you. Yes, Olga. I love you. And even more. I would like to marry you. I would like жениться на вас. I would like to marry, to marry, да? to be married with you. Да? Our marriage, our marriage, марьяжный, марьяжный, все помните? Марьяжный мужчина, это какой? Что такое марьяжный мужчина? Который, каждый мне что предлагает сделать? Жениться. на всякий случай. Не обязательно, он не обязательно выполнит это, потом, потом. Но до того, он вообще не против, да? Марияжное поведение, да, такое. Играет этим обстоятельством, да, to be married, to be married, да, хорошо. Uh, Анна, are you married? Yes. yes. Uh, она отвечает, что она замужем. Are you married? Are you married? No. А, да, если у нас нет, я не буду писать и Это надо запомнить. Ну, Это пишите. надо обязательно. Да. I am married woman, I am married woman. I да, married допустим, woman. говорите, я Mr. X, X а, убирайтесь отсюда, я замужем. Так, мистер Икс, не, не дотрагивайтесь до меня, я замужем. Don't touch me. Don't I touch me. Don't me. Mr. Don't X, Mr. X, don't touch me. Don't, don't touch me. Не трогай меня, не трогай меня. I am married. I am uh, very modest girl, я скромная девочка, I am very modest, modest мусорский, помните, yeah. он был очень скромный, все время выпивал, да, мусорский произносится, правильно, мусорский, да. uh, uh, I am married woman, I not free, я не свободна, maybe only one kiss, only, but no more, uh, ну, может быть, один поцелуй, но не больше. Не больше тобой, Да. Хорошо. Так, я все время срываюсь свободный разговор. Но давайте мы используем заготовки. Не зря же я старался ночью. Вот это Вот это ее. Вот и что Вот у. Вот это ее. Вот а, вы, mm. вы, что вам нужно? А, вот дур. Вот два года, что вы хотите. Что вы хотите? Нет, нет, хорошо, пробуйте, это очень хорошо. Oh, так, вот еще одна фраза. Все, Все а слова должны у нас быть. From from A, A to Z. И мы с вами выучили фразу, что я тебя знаю. From A to from Z. For example, Mr. X, don't touch me. Мистер Икс, не трогай меня. I know you from A to Z. Oh, я произвожу Z. Смотрите, когда я не думаю, я все делаю правильно. Потому что во мне есть две силы. Бессознательность, да? Я его называю кибером. Кибером во мне, да? И сознательное. Кибер в миллион раз талантливее, чем сознание человека. Это всем понятно? Кибер человека, бессознательное, талантливее человека в миллион раз чем его вот эта рациональная вертушка. Да? Если я говорю «зи», значит, в данном случае надо говорить действительно «зи», если я не подумал, да? Потому что это говорит мой кибер, Когда я не думаю, за меня думает кибер. Это понятно, да? From A to Z. I know you from A to Z. Да? Так, я знаю мою дочь от «а» до «я» по-русски. I know my daughter from A to Z. Я знаю моего сына от «а» до «я». I знаю my, my son from A to Z. Хорошо. Я знаю моего соседа от А до Я. Правильно, oh. Ольга. Я знаю моего героя от А до Я. не знаю my... I don't know. No, uh, hero, hero, hero, да? From, from A to A A Z, to A A Z. A from A to A Z, A from, A A Z. A A from A to Z, from A АДАЯ. Unfortunately, I don't chemistry. I don't know chemistry from A to Z. Only from at АДАБ, only from Астроумно. Значит, вы когда говорите, вы говорите, I know chemistry from A, все думают, сейчас она скажут to Z, а вы вдруг говорите to be Или, а еще астроумно, from A to A. Я ничего не знаю, да? Это астроумно? Это астрота по-английски, да, американский, да? Так можно сострить. Скажите, я ничего не понимаю в географии. Я знаю, я знаю, я знаю я знаю. географию, from A to A, я ничего не знаю, да? Only from A to A. Only, only, only, only, only, only есть у нас? Only. Как, только нету у нас? Нету. Ну, вы знаете, есть слово, да? Only only, only, только. Помните песню американская, знаменитая? You, only you. Лешик, между прочим, активно принимает участие в занятиях, он нам подбрасывает что-то. Не убирайте, вот, Лешик, гений. У нас есть он Лешик. Смотрите, как, давайте прочтем вот эту фразу по-английски, да? Нам судьба подбросила. И ведь Лешика. no, ой, ой, ой. Ноу что такое? Something. Abbreviation. Abbreviation. Abbreviation. Сокращение. American abbreviation for. Something. Inside. Inside out. Out. Out. Out. Out. Out. Вы спросите, а почему здесь out? Дифтонг. Когда две буквы в английском языке это называется дифтонг. Дифтонг. D два. Да? Тон, тон. Дифтон. Ау, Вот это запомнить. наш. Наша Россия, пожалуйста. Россия. Uh, наша Америка. Ау, Америка. Долго могу дать ответы. Ау, Америка. Ау, Америка. Ау, Америка. Америка. не Америка. Америка. Америка. Ау, Америка. А у любимой Америки? А у Вальхаме? Белавд! Белавд! Белавд! Любимая! Белавд! No. Любимая! А почему не Лавли? Белавд! Хороший вопрос. Глубже. Отвечать будем глубже потом, на втором году. Белавд! любимая возлюбленная точный перевод возлюбленная возлюбленная моя возлюбленная Россия Лариса my beloved Russia Ольга my beloved Russia my beloved Russia моя любимая Беларусия my beloved Belarus моя любимая Польша Польша, my beloved, Polish. beloved Poland. Poland, Poland, Poland, land, land, страна, Poland, да, Poland. там отцов по море. Uh, my beloved Poland, Poland, Ларису, Ларису, Польша моя любимая страна, Poland my beloved, uh, Poland. My beloved. Poland is my beloved country, Польша is my beloved country. Так, Африка мой любимый континент. Африка is my beloved beloved beloved beloved beloved ударение в английских словах beloved преимущественно на первом втором слоге в beloved на beloved например beloved beloved beloved beloved beloved beloved beloved Майкл is Майкл мой любимый профессор. Господа, о чем вы думаете, интересно? Майкл. Ну, на что, идет вот это время, идет секунда, две, три глубокие размышления. Обыстрение а нельзя? Да. Майкл. Бегемот мое любимое животное. Love? Love the... Молодец, она не знала слово бегемот по-английски, но не смутилась и назвала по-русски. Hyppo Patamus. Hipopotamus is my beloved, animal. Is my beloved animal. Animal. animal. Animal. Animal. Animal. Так. Это не мой муж, это животное. It's not my husband. It's an animal. Это не мой муж, это животное. Так, о чем думаем? Not... Что вспоминаем? <laughs> Есть что вспомнить? Так, хорошо. Это не мой муж, это бегемот. Это не мой муж, это хипопотам. Хипопотамус. Хипопотамус. Так, Сталин это генералиссимус. <laughs> Сталин это деспот. Генералиссимус. Сталин. Так, но despot. они генералиссимо. Деспорт. Хорошо. Ладно. А Сталин лидер советского народа. Сталин. Лидер. Э лидер. Или Зе лидер. Зе лидер. Ага. О, Же советский пипол. Так. Лора. Сталин. Лидер советского народа. Так Сталин лидер советского народа. People, people, да, Ленин теоретик советского народа. Теоретик, теоретичен, scientist, scientist. People, people, people, people, people, people, русский народ, американский народ, греческий народ. People. Greek people. Greek people. Greek people. А, народ, мой любимый. Greek people, Greek people. My beloved people. Да? Польский народ, мой любимый народ. Почему the? Откуда з? my beloved people. Моментально идет вопрос. Моментально идет вопрос. Why? Why? why? Why? Есть у нас? Why? Why? Почему? Yes. Why? Because? Why? Why? Because, because, because, this because, because, this because? Есть у нас? Есть? Ай-яй-яй, yes? yes? yes. хорошо, ладно. Nice, очаровательный, умный. И что еще? Beautiful, beautiful, uh, clever, uh, good, nice, что what what so <laughs> еще? Что <laughs> еще? Спрашивается на... Еще. Еще есть у нас или yes. <laughs> нет? Нет, <laughs> да? Есть, есть. Еще. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Окей. Когда, когда, когда, о When, когда, когда, когда, когда, вот одинаковые две формы. Польский народ. как? Polish people. Откуда вот это «э»? Polish – «э». Нет, Polish а вот можно обойти без «э». А я не Polish, Polish? Было, было. было. Polish, people. Polish people. Так, а теперь народ Польши. People, people of Poland. People of Poland. Лора. Mm -hmm. да. mm -hmm. mm -hmm. uh, мужчины и женщины. Men and women. Mm -hmm. Men and women. Много mm -hmm. mm -hmm. женщин. Yes. Men, Men and women. Women. Yes. Men. Прекрасные Men. люди. Uh, are are people. people? Uh, yes. Все мужчины очень симпатичны. Mm -hmm. oh, oh, oh, oh, man man very, very, very <laughs> некоторые из них сусами, без маски, uh, uh, другие с бородой, Birds, bird, bird, bird, bird, bird. Uh, uh, Некоторые в очках... I-glasses, glasses. Glasses. как сказать, носят очки, носят очки, beer, beer, beer. beer. beer sunglasses, я ношу очки, i я ношу uh, uh, красную блузу, i red, blue, uh, так, where? если я правильно помню, так у нас сегодня словаря нет со мной, да? Бир, насколько я помню так, носить, носить, uh -huh. носить. А бир, рез, хорошо? Where, Чемодан, where, как? Where. Почему where, когда where? Носить. Носить вир? Oh, вир. Да. Да, yeah, yeah, yeah, yeah. uh, носить. I wear the red blouse. Хорошо. Я ношу зеленый плов. Откуда the были gray. размышления? Вот видите, как много нейронов, да? Uh, у меня белое нижнее белье. Пожалуйста. I, I have блю, нижнее белье, белый, white. афф, белый, класс, афф, белый, белый, белый. Афф, белый, белье. White, on Так, переводчик, есть рассказ. Однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, One day. One day. One day. One day. One day. I came, я in, пришла, а если вошла, я Я Я А не надо Но прям I came By I entered the store. I Я вошла came. в магазин. Enter Я вошла в театр. Я вошла в школу. The school. The school. Я вошла в библиотеку, Я вошла в ванную комнату, Анна. Yeah. Так, откуда? Я в бассейн. А, я в бассейн. Бассейн. Бассейн. Бассейн Бассейн. Баня, бассейн. Бассейн это ванная комната. Я и я увидел там бандита. And, I... and, them... and I saw and the, the there. bandit so, saw there. Так, определенного бандита или неопределенного, Мы еще не знаем. A bandit the there. Все, the so, so, -hmm. продолжайте рассказ. Однажды. Uh, Однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, Я однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, однажды, Эбэндит. Этот бандит был сусами. Без маски, в очках, с с очень прекрасной шевелюрой. Без очень nice. Без грива. Грива. Есть такое слово. Нет у нас. Не, ну, ладно. Нет, нет, Есть нет, как главный. нет, мейн вот так у нас идет. У нас есть. Вот так идет. Они один... нет, нет, Мейн главный. нет, нет, нет, грива. грива. Грива. Грива, грива. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Main, я подумала, я подумала. I think, I, think. think I thought. I thought, I, I, I, I thought, I я подумала. Я хотела бы выйти замуж за этого бандита. I, I would like to be married. I would I like to be married. To С, С be таким a симпатичным a мужчиной. A a with a handsome man. So, man. A... Так что <coughs> я спросила <coughs> его. So, I asked him. Я его спросил. I asked. ask Как имя? Спросите меня name? про имя. Last name or first Последнее имя или первое? Last name. My last name. My last name is Зайков. З-И-К-О-В. Repeat. I repeat now. з к о в This is spelling of my last name. Ольга, okay? mm -hmm. spell please your Christian name. Ольга, пожалуйста, сделай спеллинт своего крестьянского имени. Первое имя, да? Christian name. Данное при рождении, да? А, криштиным. Криштиным, христианское. Это значит первое имя. My Christian name, Ольга, отвечайте. My Christian name is o А произносите сначала, как произносишь Ваше имя? Ольга. Правильно, надо произнести имя по-русски. Громко, отчетливо. Как бы Вы в Москве сказали? Мое имя Ольга. Yeah. Yeah. Он, конечно, сразу спрыгнет и скажет «Ой, spell please!» Потому что он не знает. Если он скажет «Олльга!» Так многие русские, когда приезжают в Америку, пытаются по-американски говорить. Да? Не надо. Свою фамилию, имя всегда надо называть по-настоящему. Меня зовут Михаил Зыков. Он говорит «Spell please!» okay. Тогда я произношу как? Спеллен должен быть какой имен и адресов? Как в паспорте как в паспорте, да? а в паспорте у меня написано Z-Y-K-O-V, я ему могу спеллинг и, и, и русской назвать, или нет, не могу, я должен делать спеллинг так, как написано в паспорте, окей, окей, окей, so, now, let's finish uh, два дня позже, Анна. two days, two days, later, Later. Later. Late, later, late. Two days later. Мы вместе с Григорием. We is в церкви. In here? Что здесь происходит? What's happening here? What's happening here? What's What's happening here? here? Здесь. Есть у нас? Here? What's here. Happening here? Здесь. Есть? Yes. Есть. Yes. Yes. What's happening here? What's happening here? Yes. Здесь yes. у нас урок yes. английского yes. языка. я ah, думала в церкви. Сейчас мы продолжим. Да. А что здесь? Здесь А здесь класс компьютер. Хорошо. Here the English lesson. God bless, говорю. Она чихнула. Я ей говорю, God bless, God bless. сокращенно blessed. Bless а гад не говорят. Гад это Бог. Ну, вот так. как мы по слову гад говорим по-русски, да? да? Так у них бог. Позаботьте о себе, будьте осторожнее. Bless out. Take care. А watch out. Take care. care. А watch out. Watch out. Watch out. Посмотри в. Watch. watch out. Ну, это, это немножечко не так. Не в общем, стандартная фраза take care. Take care. Uh, watch your step. Когда вы ходите в автобус, да, там написано внизу. Watch your step. Watch наблюдать. Смотрите да? под ноги. Смотри под ноги. Смотри под ноги.